Ирина, ты милая, светлая, ясная. Желаю тебе жизни самой прекрасной, наполненной светом добра и любви. Мечты пусть исполнятся Ира твои, пусть счастьем звенит наступающий день. Душа пусть цветет, словно в мае сирень.